Всем не угодишь, даже не пытайся. Всегда найдется тот, кто будет недоволен твоим образом жизни, внешностью, идеями, поступками, твоими тараканами в конце концов. Поэтому занимайся тем, от чего получаешь истинное наслаждение и береги тех, кто ценит твою искренность, а не пользуется ею. Люби свое дело, люби эту жизнь и плюй на тех, кто не хочет разделять с тобой радость и горя. Все в этом мире забываемо, заменяемо и посылаемо. Никого не удерживай. Есть в окружении хорошие люди — отлично. Нет таковых — тоже не беда. Пользуйся паузой и переосмысливая свое существование. Парадокс еще заключается в том, что абсолютно чужими людьми являются не те, кого не знаешь, а те, с кем когда-то дели общий кровь. Это обычный баланс Вселенной. Менять людей их статус, менять к ним отношения. Ибо если где-то убывает, то где-то обязательно прибывает. Когда попадаешь под каток черной полосы, не торопись впадать в глубокое отчаяние а лучше, как в том мультфильме про ежика: собери в котомку всякую хрень из головы, добавь туда старые обиды. Аккуратно сложи сожаление, воткни туда же фальшивую маску вечно прекрасного настроения и дополни увесистой связкой своих сомнений. Повесь котомку на плечо и сваливай в туман. Там размахнись и закинь все это добро подальше, а из тумана выходи как из бани заново родившимся человеком. Избавляться нужно уметь не только от токсичных людей, но и от различного хлама, что вносишь в жизнь? Избавляться от груза на душе и налегке продолжать путь. Не с помощью чудес, гадалок и экстрасенсов, а с помощью своих рук, ног и головы на плечах. И поясни для себя главное. Бессмысленно кого-то ждать и догонять, особенно тех, кто вообще не догоняет. Что их ждут?